Затеяли уборку дома. Короче, вот этот вот весь мусор, это только малая часть того, что закатывается вот сюда вот под эту маленькую щель. Я в шоке, нахрен. Конечно, я не звезда, но я в шоке. Короче, из этого я сделал один маленький урок. Это у нас съемная квартира. Когда у нас будет своя, вот таких вот щелей нахрен не будет нигде. Как вот здесь вот сплошная доска в пол уходит и там сплошная доска в пол уходит также сделаю даже если газ будет в смысле плита или стиралка похрен доска в пол чтобы вот таких вот мелочей не было это я еще удивлен как у нас крысы не появились до сих пор